Итак, вы хотите найти мужчину. И вы хотите узнать, как вам найти мужчину. Даже до этого видео добрались. Скажите, а вы ведь уже знаете, что все мужчины козлы. И что ничего хорошего от них ждать не приходится. Может быть, вы даже сами имели честь в этом убедиться. И все равно ищете. Ну что ж, тогда не буду вас отговаривать. А, а может вы надеетесь найти такого мужчину, чтобы как бы мужчину, но не очень порнокопытного, на первым делом я должен предостеречь вас от самой главной ошибки, которую вы можете сделать. Прежде чем искать, и самое главное, не приведи его, Бог вам найти мужчину, пожалуйста, задайтесь вопросом, а что же на самом деле вы ищете? Может вы хотите найти стабильность, или может заботу, или может деньги, а то и все сразу. Вот именно в этом случае, надеясь получить все это в качестве приданного за мужчиной, вы гарантированно найдете только козла. Козла отпущения того, кто будет отныне виноват в том, что у вас все еще нет ни стабильности, ни заботы, ни денег. Потому что мужчина это в первую очередь просто мужик. Это главное в мужчине. Это не обязательно олигарх, не обязательно заботливый папа. Это ненадежный гирокомпас в житейском море. Если вам нужно обязательно богатый, гуглите сразу, как найти богатого. И смотрите, как вас разводят. Потому что богатых на всех не хватит. Если вам в первую очередь нужна забота, ну а забота, конечно, нужна всем, Вообще советую посмотреть в сторону женщин. Заботиться они умеют лучше. И карма у них такая, связанная с рождением, воспитанием детей. Мужик же это в первую очередь охотник. Тот, кто добывает, убивает, забивает для вас мамонта. И знаете, что его охота вовсе не всегда будет успешной, даже если он хороший охотник. Нормальный мужик – это тот, кто делает. А тот, кто что-то делает, обязательно рано или поздно ошибается. Он может терпеть неудачи, и дай Бог, чтобы он ошибался не один раз, как запер. А вам он нужен именно за тем, чтобы самой никого не, даже не пытаться убить, но при этом что-то иметь. А вы ему нужны. Чтобы его неудачи случались как можно реже и были не такими сокрушительными. В этом смысл отношений. Но даже когда он разгоряченный притаскивает вам свежую сушу, ему может быть не до заботы. Вместо того, чтобы положить добычу к вашим ногам и скромно отойти, он может взять и потребовать к себе уважения. Мужик это мужик. Его можно окультурить. Но если его культурить слишком сильно, он больше не пойдет на охоту. Он вступит в общество охраны прав животных, и зачем он тогда вам будет нужен? Ладно, будем считать, что я вас предостерег и предупредил. Раз уж тема у нас «Как найти мужчину», сойдемся на том, что мужчина, несмотря на все свои недостатки, Зачем-то все-таки нужен в вашей нелегкой женской жизни. То есть вам нужен, нужно такое специальное особое существо, оборудованное всем необходимым, чего у вас нет. Там сильное плечо, электродрель, автомобиль какой-нибудь, в конце концов, на худой случай просто мангал. Ну и так далее. Так вот, я обещал вам рассказать, как найти мужчину. Как же его найти? А никак. Мужчину не надо искать. Он должен вас искать. А вам надо только позволить себя найти. Настоящий мужчина это в первую очередь сильное, главное, активное животное. И поэтому, если вам нужен именно мужчина, вам надо только позволить ему вас найти. Правда-правда, ваш мужчина уже ищет вас. Еще раз, мужчина, если он, конечно, действительно мужчина, а не баба в штанах, он уже ищет вас. Без вариантов. Но раз он пока еще не с вами, значит, он пока что не может вас найти. А это может произойти только по двум причинам. Впрочем, как именно вы мешаете вашему мужчине вас найти, мы поговорим в следующей серии.